Здравствуйте, уважаемые земляки. Сегодня мы с Максимом представим вашему вниманию небольшой репортаж о акционерном обществе в племенном заводе Улан-Хич. Итак, по результатам 20 сессии Народного хурала, несколько депутатов Народного хурала обеспокоены ситуацией по племензаводу Улан-Хич, а именно о том, что э, директор племензавода Джангаев намерен продать 15 тысяч поголовья решили провести проверку по данному факту. После этого депутат Народного курала Аслан Борисович Кусминов направил соответствующие депутатские запросы как в Министерство земельных и имущественных отношений, так и в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия. В ответ министр по земельным и имущественным отношениям Анджат Лягачиев предоставил Кусмину документы, касающиеся продажи указанного количества поголовья. И что самое интересное, то, что Минзем, как учредитель данного предприятия, кремзавода, от, был против продажи указанного поголовья и вот, также вошел в переписку с кремзаводом, так и с Министерством сельского хозяйства. При этом необходимо отдать должное министру Анджета Чиеву. Он намеревался опубликовать данные сведения, чтобы они стали достоянием, общественности, чтобы информация по данному поводу не была в социальных сетях искаженной. Итак, и после этого, как мы ознакомились с перепиской, Аслан Борисович нам предоставил, мы составили составе комиссии, да, так сказать, депутата, заместителя-председателя Народного хурала Николая Ивановича Нурова, депутата Народного хурала Аслана Борисовича Кузьминова, и Максима циццайт канал Жан Онлайн, направились в Уран Хич посмотреть реальную картину происходящего. Акционерная общества племенное завод Уран Хич, является собственностью Республики кал -Халмихи. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, его учредителем является Республика Калмыкия, а органом государственной власти который выступает от имени учредителя, является Министерство земель и имущественных отношений Республики Калмыкия. К чему я это говорю? К тому, что было очень много комментариев в соцсетях о том, что депутаты не должны лезть в деятельность хозяйства, поскольку это акционерное общество, извините. Дорогие друзья, я здесь парирую и говорю то, что Калмыкин является собственностью Республики, учредительной является Республика, и депутаты, согласно закону, Статьи 6 Закона Республики Калмыкия о Народном Хурале Республики Калмыкия Народный Хурал осуществляет народу с другими полномочиями над органами контроль установленного порядка распоряжения имуществом Республики Калмыкия. То есть Народный Хурал является распорядителем имущества Республики Калмыкия, то есть собственником. Таким образом, депутаты представительного органа имеют право проводить проверки, выяснять, выезжать, с целью ознакомления с деятельностью данного хозяйства. В связи с этим мы туда выехали в таком составе. Необходимо отметить, и это очень важно, дорогие друзья, то, что у премзавода Улан Хич есть свой, как и у каждого акционерного общества, есть свой совет директоров. И я хочу отметить то, что одним из членов данного совета директоров, является Хасиков Владимир Александрович, что, опять же подчеркну, борьба с кланами у нас ведется таким образом. Начнем все сначала. 14 мая на сайте главы республики Калмыкия сообщается, что распоряжение Министерства по земельным и отношения отношениям республики Калмыкия руководитель одной из крупнейших животноучных хозяйств республики Калмыкия к лимзаводу назначен Бата Джажангаев. Сегодня коллективу предприятия его представил руководитель администрации главы Чингис Бериков. На встрече также присутствовал Максим Минтонасунов, руководитель направления АПКК Внешэкономбанка. Республика возлагает большие надежды на премзавод, на премзавод Улан-Хич, который должен стать локомотивом а пока Халмыкии. На его примере можно будет наглядно продемонстрировать, что сельское хозяйство высокорентабельно говорилось во время встречи с коллективом. У племзавода немало успехов. В этом передовом сельхозпредприятии сейчас содержится более 2000 тысяч голов крупного рогатого скота и более 50 тысяч овец. Здесь необходимо отметить, что Максим Ментенасунов на тот период не был еще министром сельского хозяйства, был руководителем какого-то департамента, какого департамента банков Однако участвовал в представлении Джанжангая, и со слов местных жителей, Менгнассунаха характеризировал характеризовал его как опытного хозяйственника. О новом руководителе статус про, сосайта со главы республики как талмудист. О руководитель завода известно, что он родился в поселке Яшков. В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности экономика и управления народным хозяйством. Имеет богатый опыт в сельскохозяйственной отрасли. Работал на начальниках кредитования малых форм в акционерном обществе Россельхозбанк, заместитель министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, со, со, со, советником председателя правительства Республики Калмыкия по вопросам АПК, главным специалистом управления ветеринарии Республики Калмыкия и начальника управления городского и административного технического контроля администрации города Респы. Также необходимо отметить здесь то, что Джангайло, коллективу представлял Чингис Бериков. И как нам стало известно, что Джангаев и Бериков являются одноклассниками, и почему-то а, об этом замалчивается. И я считаю, ну, здесь сразу прослеживается то, что батарь Джангаев является креатурой Чингиса Берика, то есть его человек, по своим Итак, после назначения Джангаева директором в период за пандемии, старанчи В социальных сетях, особенно в паблике Доска Позора ВКонтакте, да, которая имеет большой, самое большое количество подписчиков, стали появляться посты с многочисленными комментариями о непростой, сложной ситуации в хозяйстве. И также мне, Максиму, было очень много сообщений, звонков о том, что в Улан-Хиече творится бардак, и нас неоднократно просили выехать и сделать репортаж, и показать реальную картину происходящего. Даже Максим Цыденов в своей передаче, как я слышал однажды, публиковал видеоматериалы, которые прислали ему неизвестные лица, но при этом прокомментировали, что это из животноводческой стоянки Прям завода улан -Хейдж». 18 декабря 2020 года я совместно с депутатом народного права заместителем председателя от Коммунистической партии Николаем Недняевичем, Нуровым депутатом народного права от партии Единой Россия Осланом Борисовичем Кусмином и Максимом Циденовым поехали посетили прям завод Улан-Хеч. Необходимо отметить, что за день до этого Племзавод был назначен новый исполняющий обязанности директора племзавода Неджиев Нилиджиевич, которого коллективу хозяйства представил министр сельского хозяйства Максим Никансон и глава Яскольского районного муниципального образования Савар Мушаев. Хочу отметить, что в нашем распоряжении имеется аудиозапись данного представления, данной встречи, где Мушаев Савар Григорьевич нелестно высказывался в отношении депутатов то, депутатов, то есть говорилось о том, что депутаты хотят поднять бучу. И вот сейчас мы предоставим вашему внимание часть этих разговоров. Я вам сразу скажу, пока я буду на этой области, буду максимально стараться предприятию помогать. Поэтому хочу обратиться к коллективу представить исполняющего обязанства и человек, опыт, у него богатый и по временной работе образование, в год. Поэтому в сегодняшний день у вас новый года Сейчас его потеряем, в каком восстановлении. 23 лет понадобилось. Мы его Mm -hmm. вот. От себя также добавили руководство республика, помощь поддерживает Владимир Юрьевич по буквально по неделю уголовную студию разговаривать. Моя наша рекомендация там была помощь поддерживать Отдельные депутаты, которые прям жалко желанием посетить хозяйство, проверить сами проверки или что. Ну, по русским, могут сказать по-честному. Они от них сейчас, хоть с уважением, как депутатную корпусу, но пока от них польза, как приходит, ну, в отношении ну, приедут, посмотрят, а дальнейшие действия, я, например, как ну, в района, не вижу, что от них, какая от них будет помощь. В отношении с людьми все ходцы, вот, Максим Игоревич, может быть, отраспорные деньги, но от его приезда поэтому благодать будет. А их ничего такого не будет, просто это будут лишние палки, раздора, хаоса между коллективом и руководством республики, и районом. <клес> В любом случае, может быть, они и приедут, ну, мы с Максимовичем, что тоже обсуждали, мы будем еще раз, еще раз обратить на это. Опять же, совсем уже депутацию корпуса, но пока они просто... Ну, лучше хотят навести. А результат оттуда такой. Если бы вопросы возникнут, то тогда мы можем ответить на все вопросы. Согласен, депутаты, депутаты, но у нас сейчас задача номер один. Допустить его. Это он пока временно. Ну, болеет перевод. На этот период имеет. Он же, или он совсем уже. Временно исполняющий директор. Или на постоянную основу, да? На постоянную основу у нас директор походил. Мы же не надеждающим, пока исполняющим обязанности, но в любые доверия, мы все переживаем за здоровье, за тем, чтобы он как можно быстрее Он в основном все придет. прекрасно понимаете, что для руководства этих предприятий он должен быть у которого крепкая да. жизнь, исходя из... Да. Что, что он должен делать? Он должен быть, да. быть крепким, хозяйственным на земле. Он сам пойдет по точкам, все холесты пересчитают, каждый чуть все развеются. <свист> Сейчас <будет>, восстановить, <свист> мы обязательно... Место в строю, он у него опыт богатый, я готов в министерство На руководящую должность его как-то уже рассмотреть. Но как экономист финансист, сыгран молодых, каких людей происходит у нас мало. Мы это ценим. Изначально тоже, когда представляли вы Цангаева, Николаевич, тоже вы говорили, эффективный, как бы сказать, хозяйственник. Но за полгода, можно сказать, ничего нового не сделал. Давайте так, мы ответственность не будем сваливать за то, что. Тут помимо него есть и вы. Я тут э, в том сопернике, в котором хозяйство находится. Это не вина Батрия Николаевич, одного, это вина всех здесь сидящих, понимаете? Я тут э, не снимаю ответственность и с района, и сельхоза Это общая вина, Кому-то больше сидит, кто-то меньше, но виноваты все. Сейчас, вот, максим, Ильич, на это смотреть уже не надо. Конечно, это уже все уже. Давайте двигаться дальше. Также необходимо отметить. Я считаю, что это очень важный факт. Опять же, борьба с клановностью. Ниджи а, Нилиджич является взятием министра сельского хозяйства Максима Насунова. Я считаю, что необходимо на, на это обратить внимание. Однако. Недавно ознакомился с его биографией. Он действительно хозяйственник, он действительно длительное время работал за техником. В одном из тоже крупных хозяйств Яшковского района является являлся депутатом Яшковского сельского муниципального образования и являлся главой крестьянского фермерского хозяйства. Ну, успешным главой крестьянского фермерского хозяйства, который вел свою деятельность на территории Яшковского района. Итак, 18 декабря мы прибыли на территорию хозяйства, где познакомились с директором Меджием Людмиле Да, действительно, Эдмиль Ирниев и сотрудники прям были немного удивлены, с опаской смотрели на нас. Но Николай Админович, как старший, как старший, в нашей компании немного отнесся к этому с пониманием и после этого ну, поговорив там минут 10-15 мы поехали да, дальше смотреть те объекты которые нас интересовали и так после встречи с директором на мою просьбу предоставить нам одного человека в качестве сопровождающего чтобы показал нам, где находится животноводческая животноводческие стоянки где находятся интересующиеся нас объекты для того чтобы показать посмотреть реальную картину происходящего вер женщина нам отказал ссылаясь на занятость сотрудников на его занятость но я действительно тоже вошел в понимание, но немножко у нас там был, был раздел на повышенных анах я перед одним в этом репортаже Извиняюсь, поскольку, да, я думаю, то, что он был немножко не готов и недоумевал моим, ну, чуть-чуть, наверное, грубым отношением к нему. Вот я перед вами может, Итак, после этой встречи мы направились на территорию строя части, поскольку у нас имелась информация о том, что на территорию хозяйства прибыло порядка двух тысяч голов овец, которые находились на выпасах на территории Прудовского, на Интахинского СМО, на животноводческой стоянки, которая принадлежит Чемиду Николаевичу Джангаеву, да, братишке директора Батры Джангаева. У нас, нам поступила такая информация, и мы направились на территорию второй части. По словам работников сельхозпредприятия, которые попросили, чтобы не называли их, имена и фамилии, нам стало известно, что на территорию прудовского СМО, на животноводческую стоянку чимиды было вывезено порядка 6 тысяч голов овец, а вернулось всего 2 тысячи, около 2 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, кадры. И также со слов этих людей нам известно о том, что ежедневно идет падеж этого поголовья. Это ярочки прошлого года идет падеж этого поголовья примерно от 30 до 50 голов ежедневно вывозится на скотомогильник, который находится рядом. Также я бы хотел бы обратить внимание на то, что эти овцы находятся на подкормке, да, им дают комби корма. Вы увидите вы видите на видео то, что расположены кормушки и также сено. Но, я не специалист, но люди, которые разбираются, сами местные жители говорят, то, что такое сено не подходит. Это камыш для такой породы, грозненский меринос, такое сено не подходит. Этот эти животные они очень привередливые к карман и кушают в основном то, что они привыкли. Итак, к вашему вниманию видео. Если внимательно посмотреть на указанных сельхоз животных, то у некоторых можно увидеть определенные там, проплешины в шерсти, или, там, отсутствие шерсти. И местные жители, работники, которые с нами были, они нам сообщили, что это животные кушают шесть у друг друга. То есть это говорится о том, что указанные сельхоз животные были вывезены на выпаса, где они должны были наоборот прибавить вес или сохранить свои качества. Однако вернулись, они совсем слабые, и сейчас новому руководству, новому директору приходится спасать данного производства. Также я считаю необходимым пояснить то, что я встречался с Чемидом Джангарем по данному поводу, мы с ним встречались дважды, вчера утром и после обеда, и на мой вопрос о том, что куда делись остальные 4 тысячи голов овец, Чемид мне сообщил, то, что все было продано, Проданы через бухгалтерию предприятия, то есть документы, все по документам чисто. Но я этих документов не видел и утверждать не могу, что там была какая-то нелегальная продажа или легальная продажа. Но информация у меня такая. То есть, что я знаю, что я узнал, я вам и сообщаю. Далее мы поехали на территорию животноводческой стоянки. Одной животноводческой стоянки, где встретились с чабаном, старшим чабаном хозяйства, который нам сообщил, что сельхоз животных у него практически уже нету на территории Кашары. В базу стоят 80 или 90 голов овец. И самое возмутительное то что этот чабан нам сообщил что то что где-то за дня 3 четыре назад руководство хозяйства приказало им в срочном порядке избавиться от падежа то есть уничтожить трупы сельскохозяйственных животных на указанной животноводческой стоянке мы обнаружили небольшую кучу недогоревших тел животных Представляем их вашему вниманию. Также хочу отметить, что на этой животноводческой стоянке корма практически отсутствует. И сам старший Чабан нам об этом пояснил. У него, на животное, у него находилось в около 600 голов овес, 400 из которых были проданы ранней осенью, и 200 голов, около 200 голов по поддержанию остался. Остался его лишний скот, то есть и Далее мы поехали на следующую животную стоянку, находящуюся рядом с предыдущей. Там, как оказалось, скота нету, скот был переведен. Стоял крупный рогатый скот, который был переведен в, другие, в другую местность. На выпасы животное стоянка была закрыта, никого не было, после чего мы поехали дальше. Люди присутствовали, скота мы не видели, ни сожженных тел, ни сена, ни ничего. По всей видимости, также все животные были вывезены на выпаса, но вашему вниманию мы предоставляем запись эскадра коптера, и делайте выводы, смотрите. Далее мы прибыли на животноводческой на животную стоит стоянку, расположенную на территории первой фермы. Здесь необходимо отметить, что все в порядке. Старший Чабан, естественно, хотелось, чтобы мы не называли его имя, но я, мы, как в составе своей делегации, были очень удивлены, то, что по все количество поголовья у него сохранено, около тысячи голов стоят овцематок. Овцематки покрыты и готовы к коту. И сам старший чабан отбивает там слабых овец и подкармливает их. При этом он сообщил, что по его многочисленным просьбам, по его требованиям, руководство плензавода привезло, завезло ему корма, то есть сена, завезло ему корма зерно, и он сейчас этими карманами пользуется. Здесь я бы хотел бы сделать такой вывод, то что многое зависит от самого чабана, который, который относится к добросовестному своему труду. Я бы отметил то, что если, то есть очень большая разница между тем, что творилось на предыдущих животноводческих стоянках, на которых мы были, и на вот этой. При этом необходимо сообщить, что этот чабан сообщил, что нежелательно было бы пускать баранов да, на овцематок, то есть покрывать овцематок, поскольку а, такая зима, состояние овец может привести к гибели как ягнят, так и самих овцематов, но руководство настояло. И все-таки пришлось пустить пленуи баранов для осеменения. Но меня лично очень порадовало то, что есть такие чабаны, которые очень ответственные, очень трудолюбивы и очень основательно относятся к своему делу. Животновочская стоянка полностью исправна, построена новая кошара накрыто, в Кашаре тепло, мы заходили и все смотрели. В Кашаре хранятся корма, даже уже есть части раннего кота, там два-три ягненка, то есть этот чабан к зимовке полностью готов, но ну, правда сообщает то, что может быть сена чуть-чуть не хватит, но надеется на руководство, что они помогут его, Аттари, дальше жить и выйти зимы с плюсом. После этого мы прибыли на одну из самых дальних животноводских стоянок первой фермы, где находились, где находилась отара овец. По словам Чабана находилась отара овец. Однако мы обнаружили на ее территории в базу стоят около 50 голов Овец, коз, в синовали мы обнаружили трупы этих животных, то есть трупы этих овец, да, и также недалеко от животноводческой стоянки также небольшая куча недогоревших трупов сельскохозяйственных животных. Также здесь бы хотела обратить внимание на то, что Кормов мало, стоит старый скирт сена. И по словам этого Чабана, который находится на этой животновочке, стоянки, руководство, прежнее руководство предприятия ссылалось на то, что у вас же есть сено, кормите этим сеном. Но мы показываем вам кадры этого сена. Обратите внимание, да, чуть-чуть хозяйство завезло. Завезло, но как видите, упадешь, ничего. Практически ничего на животноможской стоянке не осталось. Также я хотел бы обратить, обратить внимание на то, что кошара, кошара, крыша кошары имеет большие отверстия, то есть дыры, при этом со слов, со слов также работников этого предприятия, они предупреждали руководство, они предупреждали директора о том, что необходимо где, где то подлата крыши. Однако, ну они эти крыши латают машинами маматами. Но директор их не выдал, несмотря на то, что эти там там маматы лежат, находятся на территории стройчасти. Мы там территория очень огромная, и мы проезжали мимо много животноводческих стоянок. И две-три кошары, которые имеют там, большие дыры в крышах, я заметил, мы на это обратили внимание. Кроме этого, проезжая мимо животного стоянка, стоянок мы ну, в основном пустых, на которых скота нету, поскольку они ушли на него мы обнаружили то, что сена практически нету хозяйство всем не заготовило. Местные жители нам сообщили, что хозяйство занималось что хозяйство занималось заготовкой кормов на территории Целинного района и также на территории Кеченеровского района. По словам опять же местных жителей выходит то, что работала две бригады и заготовили очень много кормов, сена, однако это, по их же словам, это сено до них не доехало, до хозяйства не доехало, сено продавалось сразу на месте, куда оно ушло, Там, кто и как продавал, нам неизвестно, я вчера также по этому поводу разговаривал с Чимидом Он чинит мне сказал то, что там есть бригадир, бригадируется на бригады, он этим и занимается, но кормов недостаточно, это однозначно. Далее мы поехали на животноводческую стоянку, также на которой скот не находится, есть небольшое поголовье овец это частные области и когда в ходе разговора то помощник Чабана, ну братишка, он представился братишкой того, кто здесь работает, сообщил, что, что здесь стоит гурт, там есть определенное количество сена, да, но гурт ушел, по-моему, в Волгоградскую область или в Малодельбетовский район, и эта сена стоит и ждет, когда э, этот гурт то есть. По моему мнению, да, я опять же здесь свое личное мнение, это сено, в такой сложный период можно было определить по тем животноводческим стоянкам, где вообще его не было и последствии период заготовки. Сейчас они приобретают карма, довести да, на те животноводческие стоянки, где животные, со сих пор на сегодня отсутствуют и чтобы потом завести, когда они, ну, подготовиться к их приезду. Почему местные жители возмущаются отсутствием кормов? Поскольку, да, сообщают, что по до... якобы, с их слов, по документам сена заготовили много и, соответственно, они получили соответствующую зарплату за заготовку определенной прорисы кормов. Однако, однако на территорию кремзавода Проблемы завод, то количество, согласно которому они получили заработную плату, не прибыло. Опять же, поскольку нам новый директор не предоставил документы, мы, я не могу это полностью уверенно утверждать, но мы говорим так со слов, со слов местных жителей. Да, я житель Савкоза Улан Херчи являюсь депутатом от народа. Что хочу сказать, вот до мая месяца наш совпуск был стабильный. При директоре Сангадживы Дянга Александровича мы получали зарплату, и все мы были трудоустроены. Вследствие как только как снег. Ой, как гром среди ясного неба, нам поменяли директора. Пришел Дангаев Батер Николаевич, и с ним есть его брат Чингис Николаевич. Они оба Денгаева. Что стало у нас? Все лето, засуха, все понимаю. Заготовки сена не было, кормов вообще не было. Скотина наша в данный момент, кудая по точкам тоже большой падеж идет это говорит о том что действительно как он сказал он не руководитель он был чиновником он сказал я чиновник так и оно и есть он чиновник в сельском хозяйстве который совсем не разбирается Ну и в данный момент то же самое что зима еще впереди на точках сена нету мы население тоже страдаем покупаем дорого приходится все это брать но свое есть свое, а совхозные тоже хотелось бы, чтобы сохранили, чтобы мы здесь дальше продолжали жить и было у нас какое-то хозяйство то, что есть, хоть сохранили бы они это радость, конечно, для нас вода вроде бы у нас родниковая есть, которую мы покупаем но тем не менее мы живем, а если не будет хозяйства у нас совхоз тогда рухнет это не хотелось бы нам хочется, чтобы все было хорошо ну, вчера Приступил новый директор совхоза, молодой тоже сказали. Его мы не знаем еще. Ну, раз он, как объявили, что он за техник, я с тобой думаю, что, может быть, что-то поправится. Хотя бы то, что есть, сохранили бы. И на том спасибо. Ну, может и совхоз подыгнуть, попробовать. Ну, население у нас небольшое, у нас 100 дворов. Люди живут, вроде бы ничего, стабильность какая-то, вот при народе каждый старается по себе, конечно, что-то иметь. Зачем мы живем на селе? Чтобы поддержать одну-две коровы, подоить ее весной, мы всегда доим. Вот. А то, что сейчас, в данный момент, по точкам у нас беда, это, конечно, мы не по словам. Бывает, заезжаем к друзьям, товарищам, мы видим, что творится на точках. Вот недавно я писала в Вайбере, ищу ковры-паласы негодные, дайте, пожалуйста. Вот, думала, что если соберем, есть у нас друг, хотя бы оббить что-нибудь, чтобы не было тепло. Что надо овцам? Чтобы было тепло? Сено и корм, конечно, вода. Надо тепло. А так, что они под открытым небом, просто, это, это неправильно, я так думаю. Я бы сделал следующие выводы. О том, что да, действительно, племзавод Улан Кич, бывший флагман Республики Калмыкия в сельском хозяйстве, сейчас в упадке. Я понимаю засуха, я понимаю саранчан, но на примере одного чабана можно было отнестись серьезно к своей деятельности. Можно было сохранить часть поголовья. Сейчас, по словам местных жителей, выходит о том, что процентов 30-40 всего поголовья а это 50 тысяч авес то есть общая поговорив 50 тысяч 30-40 процентов поголовья уже не, не, нету уже падешь необходимо сохранить совхоз поскольку совхоз является силообразующим предприятием очень красивое село установлен памятник чингисхан и также местные жители нам говорят так, что отец Максима Минкнасунова, Менг Петр Паштаевич, возродил совхоз, придал ему славу, а его сын его наоборот убил. Так и говорят, как совхозе. И самый главный вывод, который делаю я, я также вчера об этом говорил по моему мнению, специально Батерни Николаев Джанангаев, он у нас болен сейчас. Я желаю ему, скорейшего выздоровления. Он у нас болен, ему дают его инсульт, он болеет сахарным диабетом. И, по моему мнению, специально был назначен человек, который болеет, для того, чтобы убить Олан Хич и чтобы продать его с молотка. Я думаю, так вот специально был выбран человек, на которого потом повесят всю вину, и который будет это отвечать. Кроме этого, чтобы знать до конца полную картину происходящего, мы с депутатом Исланом Куфминовым и Максимовым Судьяновым поехали на территорию Прудовского СМО, на животноводческую стоянку, где находились а, вот эти 6 тысяч голов, голов, голов овес и 380, по-моему, крупного рогатого скота, принадлежащий Улан Ну, соходу Улан Это животное состоянно Чемида Джангайла. Также мы там встретились с Чемидом. Мы встретились с Чемидом, Там находились работники племзавода Улан Хидж, поскольку там до настоящего времени находится крупный рогатый скот количестве по моему 300 гогов и мы увидели шла погрузка шла погрузка на камазы со слов водителя камаза данный скот был направлен ну, они данный скот повезли на бойню на бойню да действительно мы поехали за ними посмотрели или КАМАЗ заехал на бойню для чего это делается может это слабый скот может это идет все через кассу, я не знаю. Но как, руководитель, как представитель хозяйства, так и Чемик Николаевич нам ничего не ответил. Хочу отметить также, мы с ним хорошо знакомы, мы с ним говорили сесть, потом также провести интервью после этого попить чаю и пообщаться. То есть мы еще раз подчеркиваем, мы открыли версия, мы хотим транслировать. Только правду, да, как на самом деле есть. Предоставите нам документы, предоставьте нам другое мнение. Мы тоже будем это транслировать, мы тоже будем об этом говорить. Спасибо, дорогие друзья. Еще раз сделайте выводы. Светлый, Команда канала Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше